Приветствую на канале Шарабара. Вслед за 14 и 23 февраля, разумеется, настал черед 8 марта. И по уже, скажем так, сложившейся традиции, я никого поздравлять не буду. Хотя почему бы нет. Красавицы вы наши. С праздником. Все, поконечно. Посмотрим же, откуда ноги растут у 8 марта. Так же, как и с 23 февраля, укорочено экспресс-видео. Итак... Двести пятьдесят секунд. Поехали несмотря на внешнюю невидность этого праздника рождение его было одним из самых политизированных и феминистических в мире возник этот праздник как день борьбы за права женщин истоки можно проследить до 8 марта 1857 года когда в нью-йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик они требовали 10 часовой рабочий день светлые и сухие рабочие помещения равную с мужчинами зарплату его прозвали марш пустых кастрюль работали в то время по 16 часов в Сутки, получая за свой труд в разы меньше мужчин. А незадолго до того мужчинам удалось добиться введения 10-часового рабочего дня. День не стал праздничным для этих женщин. Полиция напала на демонстрантов и, несмотря на их пол, применила силу и рассеяла протестующих. Существует и другая более скандальная версия происхождения праздника. Все в том же 1857 году в Нью-Йорке женщины действительно протестовали, но были это не текстильщицы, а проститутки. Они требовали выплатить за Плату матросам ведь те пользовались их услугами и не имели денег заплатить женщин было уже не остановить что привело к созданию в 1903 году объединенной женской лиги профсоюзов в день его образования в нью-йорке и во многих городах сотни женщин вышли на демонстрацию требуя представления им избирательного права новый профсоюз набирал силу забастовка шла за забастовкой и уже 8 марта 1908 года 15 тысяч женщин прошли шествием в нью-йорке либо уменьшение рабочего дня, повышение заработной платы, право голоса, а также положить конец детскому труду. Именно на этом шествии впервые появился лозунг «Хлеба и Рос». После этого социалистическая партия Америки провозгласила национальный женский день, предложив праздновать его в последнее воскресенье февраля. Таким образом, впервые женский день отмечался 28 февраля 1909 года в США. Спустя год на международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене, Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Дня работающих женщин 8 марта в честь первого массового митинга женщин за свои права. Предложение получило единодушное одобрение. Конференция не настаивала на конкретной дате, поэтому в первые годы женский день отмечали в самые разные дни, обычно в марте. В 1911 году этот праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Год спустя в тех же странах, но уже 12 мая. Еще спустя год женщины митинговали во Франции и России 2 марта в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии Голландии 9, а в Германии 12 марта. В 14-м году 20 века во многих государствах Европы 8 марта или приблизительно в этот день женщины организовали марши в знак протеста. Впервые женский день отмечался 8 марта в международном масштабе в Австрии, Дании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и России. Также к женскому дню планировался выпуск нового журнала Работница. Но незадолго до выхода первого номера вся редакция в полном составе была арестована активистки смогли все же наладить выпуск журнала и в четырнадцатом году вышло 7 номеров из которых три были конфискованы полицией в 1917 году женщины россии вышли на улицы в последнее воскресенье февраля с лозунгами хлеба и мира этот исторический день выполнен 23 февраля по юлианскому календарю неудивительно что женский день 8 марта с первых лет советской власти стал государственным праздником официально в те годы его называли не иначе как день работницы подчеркивая таким образом его социальный признак. Никакой это был не женский день, а день заботы о работающих женщинах. Работницы брали на себя различного рода повышенные обязательства, устраивали соцсоревнования и все в том же духе. С 1975 года ООН в рамках международного года женщины предоставила празднику статус международного и предложила своим членам 8 марта или в любой другой день проводить международный женский день. В тот момент этот день праздновался исключительно в социалистических странах. После же рекомендации ООН число празднующих стран стало расти, организация объединенных наций дала название 8 марта день за права женщин и международный мир что ж, вот такой вот праздник 8 марта информации по нему значительно меньше чем про 23 февраля но зато сам этот день гораздо понятнее чем то что сейчас называется днем защитника отечества который вообще хрен знает по сути что из себя представлял изначально на 7 позвольте откланяться ставь жми пиши подписывайся делись ты знаешь что надо делать сайонара